Всем отличного дня! Дорогие друзья, меня зовут Евгения, Евгения Жданова, и сегодня я с особым удовольствием представляю вашему вниманию обзор каталога номер 18. Этот каталог завершает 2019 год, и, конечно, он будет по-особенному ярким и щедрым на новогодние поздравления и подарки. Безусловно, друзья, 2020 год мы постараемся с вами встретить и провести как можно более позитивнее, ведь не зря существует примета, как встретишь Новый год, таким он и будет. И делать мы с вами это будем с помощью замечательных 12 пожеланий и предсказаний, которые с любовью подготовила для вас наша компания на этот период с 9 по 29 декабря. И начнем мы с самого первого предсказания, дорогие наши новые консультанты. Время получать шикарные подарки от Faberlic. И для тех, кто зарегистрируется на сайте faberlic.com в период с 9 по 29 декабря, разместит и оплатит заказ на сумму от 1699 рублей в ценах каталога, будет доступна уникальная возможность. В периоде номер один с 30 декабря по 19 января получить практически в подарок уникальный набор Beauty Lab. Получить его за 1 рубль, тогда как в каталоге его стоимость 1445 рублей. Давайте познакомимся, что входит в этот набор. Три Замечательные экспресс-маски, кислородные, для лифтинг-эффекта, для сияния, идеального тона и увлажнения вашей кожи. Это маска-патч, которая мгновенно устраняет темные круги под глазами. Ну и, конечно, наш любимый хит-продаж – это крем 15 мл 100% лифтинг-эффекта. Он великолепно устраняет все неровности. Уникальная технология «Микрофантом» заботится бережно о коже вашего лица. Итак, наш новичок получает замечательную возможность приобрести такой великолепный подарок и получить еще и привилегию. В следующем уже заказе он может воспользоваться 20% скидкой на приобретение нашей продукции. Шикарные подарки, правда же? А вот еще какое замечательное предсказание – вас ждет удивительно комфортный и выгодный шопинг Для тех консультантов, которые разместят и оплатят заказ по текущему каталогу на сумму 999 рублей и более. В ценах по каталогу, станет доступна возможность приобрести купон «Зимние скидки» на 50%. И уже в следующем каталоге номер один 2020 года в период с 30 декабря по 19 января вы можете воспользоваться этим купоном и выбрать для себя продукцию, косметическую, парфюмерную и косметику для дома с очень существенной экономией. Самое время будет реализовывать купоны. А какое удивительное теплое предсказание пожелания, друзья? Уделите особое внимание своим друзьям, коллегам и знакомым. Когда-то давным-давно, когда еще не было социальных сетей и телефонов, люди поздравляли друг друга письмами. Скажите, пожалуйста, а как давно вы отправляли или получали открытку с поздравлением в свой адрес? Не смс в соцсетях. Не в каких-то мессенджерах машинописным текстом, а живой энергетикой почерка, открытку, от которой веет особым теплом особой индивидуальной заботой и вниманием. Вы можете поздравить своих друзей, коллег, знакомых с Новым годом и даже как от наставника своему новичку отправить замечательное письмо в конверте или без него и вложить туда чудесную открыточку от Faberlic за чисто символическую цену. Посмотрите, друзья, открытка стоит 10 рублей. Невероятная красота! любовь, уважение к человеку. И, конечно, эта энергия в стократном объеме потом вернется к вам обратно. Укутайте себя и своих близких особым теплом и заботой. Друзья, какое замечательное, теплое предсказание, пожелание. И у нас в каталоге 18 появляется новинка – акриловый плед. Есть бежевый, есть красный. Новинка доступна по цене 1999 рублей, 130 на 170 сантиметров. И акрил – это синтетическая ткань по своему составу, очень близкая к шерсти. Такие пледы, они очень приятные на ощупь, они абсолютно гипоаллергенные, и, конечно, они выдерживают стиль даже в стиральной машине, они неприхотливы прихотливы в уходе. Наслаждайтесь теплом и заботой. Позаботьтесь о настроении своих домашних. Подарите им вот такую замечательную новинку 18-го каталога серые домашние тапочки-мышка. Женские тапочки, вот символ наступающего года. Посмотрите, пожалуйста, какие они классные и теплые. С 36 по 41 размеры и новинка доступна по стоимости 799 рублей. Также создать атмосферу новогоднего уюта поможет вот такой чудесный декоративный ночник. Посмотрите, друзья, новинка доступна по стоимости 329 рублей. Его можно прикрепить к любой ровной поверхности и место крепления можно менять. Работает он от батареек, которая уже входит в комплект. И в источнике питания три светодиода. Очень компактный, очень интересный и очень изящный подарок. А вот и следующее предсказание. На главной вечеринке года вы удивите всех своей сказочной красотой. Ведь какой бы наряд, дорогие леди, вы не выбрали, в любом случае от Faberlic этот образ будет ярким и ультра-современным. Ну и, конечно, каталог номер 18, компания позаботилась о том, чтобы в этом каталоге представить для вас наряды для современной «Золушки». Вот такой замечательный комбинезон из полиэстера, темно-зеленого цвета, размеры доступны от 42 до 50, -го. шикарный анималистический принт, конечно же, порадует любую леди. Платье с сутажной вышивкой, у нас есть красное, есть молочного цвета, размеры также до 50, -го. ну и, конечно, вы почувствуете себя в этом образе особенно элегантно. Туфельки Мун – классическая элегантная модель из эко-кожи, подойдет и на повседневную носку, и для торжественного случая. Размерный ряд представлен от 35 до 41, высота каблучка 10 см, туфельки на тунитовой подошве и специальная цена – 2599 рублей. Вас ожидают очень щедрые предложение каталога 18 на коллекцию Faberlic Premium со скидкой до 60%. Это высокая мода на каждый день, элегантно и изящно. Вязаные платья, джемпер с утажной вышивкой, платье с принтом, из жаккарда, вискозы, блузки, леггинсы, водолазки, ботильоны и клатчи. И для девушек элегантных форм, и для совсем юных модниц выбирайте одежду и обувь на любой вкус со страниц 272 по 285. Фаберлик Бай Алена Ахмадулина. Удивительно сказочные образы от Алены Ахмадулина, известного российского дизайнера, постоянной участницы Парижской недели моды. Коллекция Алены интеллектуальная, женственная. Она умело сочетает строгий крой, яркие цвета, дорогие материалы и современные технологии. Пошива. Эта коллекция одежды в предновогодние праздники предлагается нам со скидкой до 80%. Настоящий подарок перед главным праздником года. Какое интересное и ароматное предсказание. Вы обретете суперсилу, и перемены не заставят себя долго ждать. Дорогие леди, у нас в разделе «Мир парфюма» очередная новинка – «Супер Гелл». 50 мл чистейшего ягодного микса, ароматная малина, лесные ягоды, черная сморозина, лайм и личи, до чего же вкусный аромат. А цветочные ноты розы, пиона и фрезии раскрывают вашу женскую непосредственность, в этом и есть ваша суперсила. Новинка доступна по стоимости 999 рублей. А еще перейдите на страничке 37 каталога с помощью сканирующего устройства и вот такого QR-кода, это код быстрого ответа, и вы сможете посмотреть видеоролик об этом аромате. Также, если вы хотите почувствовать пленительный парфюм Supergirl, вы можете потереть флакон на странице каталога. Конечно же, вы помните, какие парфюмы предпочитают ваши любимые подруги. И каталог номер 18 предлагает нам с пятидесятипроцентной скидкой хиты-продаж. Изумительные парфюмы у Violet, Pondor и Viserable. Конечно же, определитесь, кто она – мечтательница, звезда вечеринок или роковая красотка. Эти ароматы с существенной экономией вы можете приобрести всего за 799 рублей каждый. Выгодно, стильно и с особой заботой о каждой подруге. Ну, а если вашим подругам или коллегам уже давно полюбился другой аромат, а вы ведь о каждой помните, правда? Конечно, можно дополнить их любимый парфюм либо дезодорантом-спреем, либо парфюмированным гелем для душа. Обратите, пожалуйста, внимание, что на страничке 58-59 каталога объявлены лучшие цены на эти ароматные презенты. Вы можете приобрести их от 89 99 рублей и существенно сэкономить. Дорогие леди, а вот это предсказание номер 7 специально для вас, для тех, кто любит и любим. Признайтесь в своих чувствах и голос второй половинки будет музыкой для ваших ушей. Мы представляем вашему вниманию с особым удовольствием набор парных ароматов Urban Legend. Для него и для нее. Этот набор в каталоге стоит 999 рублей, вы можете сэкономить 1601 рубль. Вообще психологи утверждают, что парные ароматы, они дополняют и укрепляют чувство тех, кто ими пользуется. Вслушайтесь в эту парфюмерную композицию. Она включает в себя поистине изысканные ингредиенты. В женской композиции это абрикос, жасмин и пачули. В мужской композиции основные ноты – это бергамот, имбирь и кожа. Если вы почувствовали, что этот аромат откликается вам, обязательно закажите этот набор. Лучшие цены и вкусные скидки, конечно же, компания приготовила и как знаки внимания для наших любимых мужчин. И любой аромат туалетной воды, крузер, предлагается в текущем каталоге с очень серьезной экономией. Во-первых, это 55% скидка, сэкономить можно 501 рубль. Это любая туалетная вода, крузер, крузер сафари или крузер экстрим. И звучат они все по-разному. И Я думаю, что многие со мной согласятся, что выбор аромата – это почти всегда личное. Если вы почувствовали, что эти ноты откликаются вам и понравятся ему, смело делайте заказ. Ну а если вы еще хотите только попробовать примерить на себя этот аромат, то я с удовольствием расскажу вам о лучших предложениях, о лучших ценах каталога на парфюм для мужчин, с которого лучше всего начать такое знакомство. Итак, в текущем каталоге всего за 109 рублей 100 миллилитров дезодорированный парфюмированный спрей и всего за 89 рублей вот такие гели для душа. Конечно же, вы не можете не воспользоваться таким щедрым предложением, дорогие леди. А еще вот какое заманчивое предложение – «Леди, вы будете притягивать к себе взгляды». Какое удивительное предсказание. Конечно, друзья, с большим удовольствием я представляю вам новинку в разделе искусства макияжа – это губная помада привлечения цвета». Вообще вспоминается мне интересная цитата итальянской модели и актрисы Моники Белучи. – «Просто улыбайся, носи помаду, и ты будешь неотразима. Конечно, удивительная плотная бархатистая текстура. А Специальные пигменты, которые входят в состав этой губной помады, усиливают цвет. А натуральные масла подарят увлажнение кожи ваших губ. И эта новинка представлена в каталоге с 60% скидкой. Она доступна по цене 179 рублей. Порадуйте себя или подберите пару-тройку богатых цветов из сочной палитры оттенков для своей любимой подруги или коллеги. В разделе «Искусство макияжа» весьма выгодные предложения. Подберите для себя цвет полуматовой помады «Бархатный сезон» и найдите свою идеальную тушь. Любые два продукта на страницах с 86 по 89 можно приобрести всего за 169 рублей Каждый. А также объявлена лучшая цена 189 рублей на любой карандаш, помаду или тени. Ваша экономия составит 191 рубль. Легкий тональный крем, естественная безупречность – вот что необходимо каждой леди. 50% скидка, существенная экономия и запатентованный ингредиент – акваксил, который увлажняет вашу кожу, сохраняя ее естественный водный баланс. Познакомлю вас со специальным предложением на страничке 97. На любой продукт, пудра и румяна для лица объявлена скидка 40%. Рассыпчатая пудра, воздушная фантазия или жемчужная рассыпь, это пудра и румяна в шариках. Абсолютно любой продукт с экономией для вас и, конечно, он подарит вам безграничный комфорт и удовольствие. О вас будут легко заботиться, а вы приумножать свою красоту и молодость. О каких помощниках пойдет речь? Представляю вам потрясающую новинку в разделе «Уход за кожей». Это пошаговый уход новой серии «Варио». На первом шаге вы можете использовать крем-основу. Либо это легкий крем «Флюид», либо это с большим количеством питательных масел крем речь в него добавлены масло жожоба и макадамии для питания нашей кожи. Обе новинки стоят 499 рублей, попробовать их можно со скидкой в 40%. И чем же они уникальны? В их состав, в эти 50 миллилитров волшебства, входят два а, очень мощных компонента. Во-первых, это RNG-комплекс. Он является источником питательных веществ, которые, конечно, оказывают благотворное воздействие на нашу кожу. И есть еще один биомиметический комплекс. Этот комплекс позволяет все ингредиенты и ценные элементы доставлять четко в проблемные зоны. И, конечно, не забудьте на первом шаге еще и об уходе за кожей вокруг век. Впервые в промышленности косметической разработан уникальный комплекс, который называется Beautyfy. И вот эти 15 мл это 100% лифтинг эффект. Скажите твердое нет своему усталому внешнему виду, волшебство доступно с Beautify от Faberlic. Но и это еще не все. Усилить эффект можно, добавив на втором шаге. Один или два эликсира, 15 миллилитров, абсолютно различный эффект, в основе этих эликсиров исключительно натуральные растительные компоненты, ну и, конечно же, эффект сияния. Аквалифтинг, антистресс и защита от морщин. Выбирайте любой, потому что на самом деле каждый из них позаботится о красоте вашей кожи. А это наследие, которое мы с вами должны выдержать нашим образом жизни. Новинка доступна за 329 рублей, предлагается вам со скидкой в 40%. Заботиться о вас будут легко. Или говоря языком молодежи и английским словом Easy, что означает совершенно нетрудно и совершенно несложно. Изи-косметика это новый тренд, который базируется на трех ключевых свойствах. Это легкость текстуры, это легкий способ применения и легко достижимый результат. Я представляю вам с удовольствием новинку раздела ухода за кожей. Это гель ICUL Easy скатка. Его рекомендуют использовать 2-3 раза в неделю. Он помогает бережно удалить роговевшие частички эпидермиса, ну и, конечно, вернуть здоровье и сияние вашей кожи. Не забудьте увлажнить кожу лица своим любимым кремом из этой же серии. Новинка доступна вам со скидкой 40% по цене 389 рублей. Конечно же, хочу рассказать вам о приятных бонусах за покупки, и если вы сделали заказ по текущему каталогу на сумму более 2000 рублей, вы сможете со значительной экономией приобрести из серии ICU активный крем для лица. 50 миллилитров этого крема оказывают комплексное воздействие на все проблемы кожи, конечно, сохраняя ее молодость и красоту. А если вы сделаете заказ по каталогу на сумму от половиной тысяч рублей, то роскошную ночную маску премиальной серии Platinum, маску для лица вы можете приобрести не за 999, а всего за 499 рублей. Роскошный флакон, дизайн стиля. Каждой капельке этого эликсира – настоящее волшебство. Конечно, на утро вы будете приятно удивлены своему отражению в зеркале. Подарочный набор Oxiology. предлагается в этом каталоге с 55% скидкой. Это дневной крем для лица, ночной крем для лица и крем для век. Набор можно приобрести с экономией в 671 рубль. Их количество, кстати, ограничено, поэтому очень рекомендую поторопиться с заказом. Это великолепная идея для подарка. Также хочу рассказать вам о специальном предложении странички 155 каталога на очищающие средства. Это пенка мусс гель для умывания, молочко для снятия макияжа. Действуют такие супер цены, что вы можете сэкономить от 100 до 170 рублей. Косметическая серия Матри Дженник. Сделайте заказ для себя или в качестве роскошного подарка для леди золотого возраста 60+. В этом каталоге на эту серию, именно на этот набор действует очень хорошая цена. Итак, дневной крем-лифтинг каскадного действия. Его текстура позволит вам идеально использовать его как базу под макияж. Ночной крем-компресс каскадного действия. Он реактивирует 14 генов красоты и, работая буквально на генном уровне, возвращает вашей коже красоту, здоровье и молодость. Ну и, конечно, мультикорректирующий крем для век. Он обеспечивает лифтинг-эффект, борется с морщинками, признаками усталости кожи вокруг глаз. Устраняет темные круги под глазами. Ну и, конечно, этот набор вы можете купить за 999 рублей и сэкономить более тысячи. Следующее предсказание: дарите сладкие мгновения своим родным и близким, и энергия этой заботы вернется к вам. У нас такие сладкие цены, что может даже закружиться голова. Обожаемые десерты для всей семьи. Выбирайте свой любимый аромат – запах вишневого конфитюра или грушу с карамелью, а еще аромат ванильного лакомства или аромат шоколада со свежей мятой, белого шоколада с сочной малиной. Цена этих вкусных десертов – твердое и жидкое мыло, скраб, гели для душа, пена для ванны, питательный крем для рук. Такая символическая, что только представьте, какое количество подарков вы сможете накупить своим родным и знакомым. Обратите внимание на страницы с 326 по 329. У нас супер цены в разделе детская косметика для наших юных принцесс и озорных мальчишек. Серии кошка-манго, кошка-клубника, ароматы сочной дыни. Купание превращается в настоящую зимнюю сказку. А цены очень порадуют вас. Всего 99 рублей. Берегите эти сладкие мгновения. Ваш здоровый образ жизни и ваших близких только в ваших руках. Дорогие друзья, какое ценнейшее предсказание. Пришло время скидок на товары для здоровья. И когда на страже вашего здоровья находятся высокие технологии, конечно, можно быть спокойным за всю свою семью. Представляем со значительной скидкой в этом каталоге высокоспециализированный физиотерапевтический аппарат для лечения острой и хронической боли Ладос. Этот волшебный доктор очень компактен, очень удобен в применении, у него есть три режима действия, и он предлагается вам с экономией, внимание, в тысяч рублей. Вы можете купить его за 5999 вместо 12 тысяч рублей. Ну а если в эти предновогодние недели вы планируете путешествие всей семьей, обязательно возьмите с собой в поездку портативный ультрафиолетовый дезинфектор Денос Ультра. Это облучатель направленного действия, способный устранить микробы там, где с ними нелегко справиться традиционными способами. С его помощью вы можете обеззараживать любые поверхности из различных материалов. Офисную технику, мобильные телефоны, посуду, зубные щетки, полотенца, детские пустышки, игрушки, медицинские аппараты, элементы автомобилей, кухонные доски и очень многое другое. Он очень удобен в использовании, компактный, он легко помещается в кармане, поэтому вы всегда сможете иметь его под рукой. И, внимание, стоимость Denas Ultra вместо 5000 – 2999, вы существенно экономите. А принимать гостей в новогодние праздники необыкновенно приятно. Какое душевное предсказание, друзья! Конечно, для свежести, для распыления на ткани можете использовать наши водные спреи с экологической формулой. Они экономичные, хватит надолго, и мы представляем вам новинку этого каталога с сочным запахом ананаса. Ну и, конечно, создать новогоднюю атмосферу поможет аромат зимних ягод. Сина с корицей или имбирного пряника. Обратите внимание, что на страничке 253 любой водный спрей доступен по стоимости 99 рублей. На страницах 264 и 265 объявлены скидки до 50% на средства для стирки, снятия статического электричества с одежды и облегчения глажения вещей. Подготовьте свои наряды и будничную одежду. Вы с удовольствием заметите, как быстро и легко вы справляетесь с этим процессом, имея в своем распоряжении таких замечательных помощников. Дорогие хозяюшки, экономьте свое время для того, чтобы общаться побольше со своими родными. И приглашайте гостей в свой уютный и гостеприимный дом. Мы завершили наш обзор каталога номер 18, дорогие друзья. И, конечно, я уверена, что он был практичным, ценным для вас. И в самом начале я сказала о том, что мы поговорим о 12 предсказаниях, пожеланиях от нашей любимой компании. Но я вижу, что у нас осталось еще одно пожелание. 13-е, Оно, наверное, самое-самое счастливое. Дорогие мои друзья, пусть Новый год будет особенным для каждого из вас. Пусть вас ожидают только счастливые моменты, финансового благополучия, море улыбок и всего самого-самого доброго. А с вами была я, Евгения, Евгения Жданова. И, конечно, до следующих встреч.